Дай, попросил я у Бога, дай мне эфирное время Немного в прайм -тайме. пусть полюбуются люди, Как мы стричь Так мило, как плюшевый мишка. Мне модельную сделайте. Глухому ты уши, дай черствому душу, дай в пустыне хоть лови. В мы замолить не успеем Слезами леем то, что сделал брат Каин Абель, ты прости меня за игру, что в